Хай подписчик и просто зритель. Ты попал на мой канал, на этом канале будут выходить разные видео. От нудных но полезных тутеров и отчетов, до смешных нарезак и скетчах. Еще я делаю игры. Именно это занятие сподвигло меня создать этот канал, но все перешло в то что есть сейчас. Так что будь ты человек, ищущий полезную информацию или ищущий монтажиков. Ну или тебе просто скучно, ты найдешь контент для себя. Ну а я, пошел делать видашки. Приятного просмотра.